Ребят, привет всем! Сегодня хочу снять такое короткое видео, мой личный отзыв, просто не могу молчать, отзыв на работу связки вот этой вот Авито и Боксбери, это просто это, это что-то уникальное. Захотел, значит, я купить себе Vega PKD-122, у меня одна есть, но тут у нее проблема с приводом. Думаю, возьму еще одну, нашел, нашел у парня далеко. Списались с ним, я говорю, как аппарат? Ну, нормально, все обслуженный. Скинул мне видеоработа, оно у меня есть аппарата. Думаю, ну, хорошо. Выслал, выслал мне 2 числа. Я оплату скинул, все, там же шавита, нет, нет, не переходите в сторонние мессенджеры, нет, нет, нет, только через нас. Скидываю, уходит оплата, значит, 3 500 э, стоил плеер, э, оплата с меня снимают 4150, по-моему, ну, короче, 630-650 рублей уходит на доставку. Ну, думаю, ладно, да, там, не, не ближний путь у аппарата. Короче, во-первых, Боксбери, отслеживание вообще никакое. 4 числа у него становится статус отправлен в город получателя, и все как бы борода. Сегодня у меня 12 число, он мне приходит, я бегу, думаю, хорошо, вот с Новосибирска посылка, думаю, ништяк. Забираю, прихожу в пункт выдачи, пункт выдачи Боксбери это, короче, такая маленькая непонятная комната, где там все забито, там озон наклейки, еще что-то. Мне тетка вот эту посылку там как-то находит, дает на. Берем ну, хорошо. Ну, что там можно сделать? Там ни розетки, ни хрена нету, да? Открываем. Ну, достаю. Тут упаков упаковано было в пупырку. Тут еще в три слоя. Ну, так его достал через пупырку. Ну, посмотрел так. Вроде да, панелька, все. Тут вроде, ну, как бы все целое. Тут, да, кнопка, кнопка работает. Думаю, ну, в принципе, ништяк. Что, аппарат, аппарат. Закрываю, уношу, приезжаю на работу, думаю, обнимаю, его распаковать, чтобы постоял, чуть-чуть согрелся, конденсат там, сидела. дела. Же послушать его. Распак... Начинаю распаковывать, вытаскиваю его с коробки и слышу какую-то погремушку в аппарате. Ну, какая интрига. Снимаю всю пленку. И первое в недоумении обращаю внимание на то, что на аппарате у меня нету крышки и нету кнопок. Думаю, вот отправитель козлина-то такая, глянь мне, что отправил. А потом думаю, откуда же шум? Беру отвертку, благо аппарат-то в принципе 4 болта. Разбираю аппарат. сбора, уже понимаю, что на корпусе есть мятины, которые в принципе за пупылькой я особо бы не заметил. Да даже если и заметил бы, ну, наверное, не знаю, ну, может, так сильно не обратил бы внимания. Вот тут вот порванный металл есть, и здесь вот есть небольшая металл. Разбираю, наблюдаю вот такую вот картину, ребят. Транспорт, привод, отломанные ножки, открепления. Морда лицевая лежит внутри. Вот тут вот есть блок питания. Сейчас это все поближе попытаюсь снять. Вот блок питания. Вот у него, короче, вот куски блока питания. То есть плата разорвана. Привод. Обломанные ножки. Вот крепешек от них. Стойка. У кого есть такие аппараты, те знают. Стоит вот здесь, держит крышку, чтобы сверху можно было что-то поставить. Вот это обратите внимание, это плата блока питания. Причем вот с куском, вообще с транзистором, с одним коннектором, который уже рядом валяется. Тут просто очень ему херово. Хорошо, сам привод еще посмотрим нашу вот, работоспособность. Здесь экран свернута. Материнская плата лежит рядом. Болт, который был вот здесь, он лежит внутри. Материнская плата, еще вопрос вообще целая она или нет. То есть, вот просто я возмущен. Кнопки отвалены, кронштейн крепление к каретке, один уголок сбит. Здесь один уголок отломан. Соответственно, внутри в аппарате просто полная погремушка. То есть, ну аппарат тут, вот, я не знаю вообще, что с ним было сделано. И вот обратите внимание, вот уголок крепление. Вот сюда вот он скорее всего приехал. То есть я подразумеваю, что эту коробку просто бросили на угол такие а, ладно, пойдет. То есть, ну как так можно, я аппарат покупал. Теперь что происходит дальше? Естественно, я это все фоткаю на скорую руку, отправляю на Авито продавцу. Сразу кидаю ему претензию, говорю, что прикалываешься? Да, ну как бы я аппарат у тебя да, заказываю. Параллельно понимаю, что в Боксбери, в принципе, я товар забрал, да, то есть бумагу я подписал. Думаю, ну ладно, хорошо, Ну тут, извините, тут как бы скажу, скрытый дефект, да. Я пишу э, в поддержку на Боксбери, меня там один оператор динамит, второй оператор в чате мне отвечает, пишет номер заказа. Я ему сбрасываю номер заказа, такие, посылка, говорит, уже забрана, обращайтесь в Авито, вот вам номер телефона. Я говорю, хорошо. Звоню раз в Авито, Авито э, поднимает девушку, соединяюсь там с оператором, говорю, девушка так и так, говорю, вот посылка, э, ну, в принципе, как бы она была целая, да, то есть, ну, я ее посмотрел визуально, ну, как бы там через пупырку, да, говорю, но ну, внутри, говорю, это погремушка, тут как бы все переломано, это фарш, просто мясо. Такое, бля, говорю, слушай... «А свяжитесь, — говорит, — с продавцом. Что он будет говорить по этому поводу?» Я говорю «В смысле? как Ну, а смысл?» Но да. вы у него узнаете. У него и фотографии, когда он отправлял, что аппарат целый. Я говорю, Девушка, — говорю, у меня перед отправкой есть видеозапись, — говорю, рабочего аппарата, — говорю, а этот не то, что рабочий, я говорю, — говорю, его даже включать нельзя, — он пыхнет нахер». «Ну, свяжитесь, узнайте, если мы потом вот вам там попытаемся помочь, — говорю, хорошо. Тут выходит продавец на связь. Продавец выходит на связь сразу вот таким вот, вот стопкой, сообщений вместе с матом, то есть, но ну, он как бы тоже он крайне искренне возмущен вообще происходящим, да как так. Я ему пишу, я говорю, ну, как бы фотки. Он мне скидывает фотку, конечно, там упаковки всего, а, то есть, ну, фотки, в общем-то, есть. Видео рабочего аппарата. За него опять фавиита. Говорю, девушка, так и так, говорю, есть фотки. Вот, я говорю, мне там просили. Фотка отправки, все хорошо. Я говорю, что нам дальше делать? Я говорю, ну, аппарат мертвый. Продавцу, говорю, уже э, как бы, ну, оплата ушла, да, говорю, а я сижу ну, просто с грудой хлама. По сути, потому что ну, его, с ним ничего не сделать. А, вы знаете, я говорю, сейчас подождите, отсекается, возвращается, говорит, слушай, а, ну вы говорит, с продавцом свяжитесь, переговорите, что он думает по этому поводу. Я говорю, не понял, я говорю, что он думает, что, а что он может думать по этому поводу. Ну, а, свяжитесь с ним, договоритесь о возврате товара. Я говорю, девушка, давайте я вам еще раз говорю, попробую объяснить. Я говорю, да, Я пришел в боксбери, я говорю, взял аппарат, открыл, посмотрел, ну, как бы там через пленку, да, вроде, я говорю, внешне, фиксируем, блин. Внешне, я говорю, было все нормально. Я говорю, пришел, начал, ну, подключать, да, я говорю, он как бы ну, не включается, поболтал, говорю, в нем погремушка, говорю, крышку скинула, я говорю, там внутри фарш. Я говорю, Внутри просто все переломано, говорю, то есть коробку, доставку, ее били, роняли, швыряли. Я говорю, что делать? Ну, с продавцом, говорит, разговаривайте. Вы же ну, посылку уже забрали, разговаривайте с продавцом на возврат. Я говорю, девушка, я говорю, а как вы себе это представляете? Я говорю, Мне продавец отправляет рабочий аппарат. А я ему сейчас пишу такое, я говорю, братан, ну, как бы, давай, я тебе обратно фарш кину. Я говорю, ты, ну, ты, вернее, ты мне не рабочий прислал, я тебе кидаю фарш, ты мне 3500 в обратку. Я вам дала рекомендацию. Я говорю, девушка, я говорю, а что мне надо было делать? Вы, говорит, товар забрали. Я говорю, внешний, да, я говорю, он был нормальный. Вот, я говорю, что я, по-вашему, говорю должен ну, ну, ходить с отверткой, я говорю, в Боксбери. То есть, я, говорю, я там должен был скинуть крышку, провести диагностику, посмотреть, что все целое, Я говорю, вы что, прикалываетесь, что ли? А, ну, да, сложную электронику а, проверить, говорит, на пунктах выдачи в Боксбери нельзя. Я говорю, так вы сами это говорите. Я говорю, а что мне дальше делать? Она говорит, одно, ну, свяжитесь с продасованным, договоритесь о возврате. Я, ребята, я просто, я просто в шоке от того, как они друг другу динамит мы вот с продавцом переписывались потом полдня, то есть, ну, пацан вполне адекватный, он в шоке, как бы, он написал еще претензию на Авито, то есть, ну, мы, мы требуем вернуть ему компенсацию, да, и вернуть не компенсацию, а ему за аппарат, потому что аппарата все не существует. Так вот у меня просто вопрос, да, а, ладно, вега, ну, как бы все равно обидно, да, это все равно аппарат там двигается очень хорошо, там 3500 стоит, да, ребята, если бы я заказал, я не знаю, какой-нибудь аппарат, там, за 30 мне пришел бы такой фарш. Хорошо, допустим, за тридцатку я бы его открыл, посмотрел, опять же, внешне. Но я бы не включал его. Они сами говорят, у них нет возможности проверить, там ни одной розетки. Я подписываю, прихожу домой, а там фарш. Но как? Я понимаю, что у меня сейчас это крик души, там, на болевшем, еще что-то. Но просто вот это отношение свинское. То есть вы угандошили просто все и такие ну свяжитесь с продавцом там возврат товара вы чё несете какой возврат товара вы о чем что возвращать что что за что за свиньи это первое 650 рублей я не знаю какие-то другие э, транспортные компании с новосибирском мне доставили бы наверное это быстрее гораздо аккуратней и может быть даже за ту, за ту же цену может там чуть дороже может даже чуть дешевле я даже ну, не мониторил просто Значит, Блять, это что такое? Что мне делать вот с этим грудом металла? Ребят, я не знаю просто. Вот как бы Я рассказал, что я видел. Такое отношение просто к людям. вот этой вот связки непонятной. То есть мы они там всех предупреждают о мошенниках, а мы там аккуратно на Авито там. А вдруг это кидало? Там еще что-то. Ребят, не надо смотреть, продавцов накидало. Продавцы там нормальные. Авито это кидало. Авито и Боксбери это полное кидало.